Добрый день дорогие друзья! И в этом видео я хочу с вами поделиться информацией о том, каким образом можно приобрести саженцы э, Павловне весной 2020 года. Ну, в частности, каким образом я буду это предлагать? Продажи весной 2020 года будут <coughs> предложены э, сеянцы Павловнии. Это ги супер гибрид Паутон Z07. Это Павловния войлочная. Томинтоза, так называемая. И гибрид 9502. Подробная информация а, о каждом из а, вот предложенных павлов, ну, вариантов павлов, не будет под этим видео, в описании к этому видео. <coughs> вот именно эти три я буду предлагать продажи весной этого 2020 года. А, какие же условия для приобретения? Приобрести можно будет ну, наверное, двумя вариантами, двумя способами, точнее даже тремя. Первый вариант это оформить заявку по предоплате. То есть под этим видео будет форма заявки, в которой вы оформляете необходимого вам количества саженцев, оплачиваете это количество и, естественно, ждете момента, когда они будут выращены и предложены вам их забрать. Это будет примерно конец апреля начало мая ориентировочно для всех видов саженцев возможно какие-то будут раньше и соответственно при таком способе при таком варианте заказа стоимость саженца будет гораздо ниже потому что вы участвуете вы оплачиваете заранее соответственно стоимость для вас ниже второй вариант это просто предзаказ то есть это форма такая же в которой вы просто оставляете заявку на необходимое вам количество саженцев и после того, как они будут выращены, я с вами связываюсь и говорю, что саженцы готовы, вы можете их забрать. Соответственно, вы приезжаете, их забираете и на место, по месту со мной уже рассчитываете за эти саженцы. Ну и третий вариант – это просто приобрести, приехать уже из остатков, которые будут от первых двух вариантов желающих, то, что уже будет по факту в наличии. Вот три варианта. Участие, ну, три варианта для покупки саженцев весна 2020 года по вловнии, которые я предлагаю. Если вам это интересно, то под видео будет две формы. Первая форма это форма по предоплате, и вторая форма это по непосредственно просто заявка о том, что вы бронируете определенное количество саженцев. И тогда я планирую это количество вырастить под вас. Огромная большая просьба, если вы не планируете приобретать саженцы, не надо регистрироваться в форме и оставлять заявку. Я буду рассматривать только те, кто действительно интересуется и действительно кто будет приобретать, потому что я буду под вас, под ваши заказы непосредственно выращивать в Павловнию. И то количество, которое будет заказано вами, в принципе, я выручу ну, с небольшим запасом на желающих приобрести уже непосредственно там, в конце апреля, начале мая. Поэтому, если вы не планируете э, покупать, ну, у меня заказывать саженцы, сеянцы, половни, заявку оставлять не нужно. Если вы хотите приобрести у меня сеянцы, половни, то милости просим под этим видео в описании две, две ссылки на две формы: первая предоплата, вторая непосредственно э, просто заявка на необходимое количество. Ну, вроде бы все объяснил, все рассказал. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать их в комментариях, также в описании к этому видео есть контакты, по которым можно связаться и задать любой вопрос, а, там будет номер телефона, который привязан к мессенджерам, это вайбер, ватсап, телеграм. Можете, в принципе, добавить мне свои контакты и мне написать сообщение с, и задать какой-либо вопрос. Ну, а на этом, я думаю, все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если вы, вам или кому-то из ваших знакомых, возможно, потребуется сеянца павловни в сезоне, в этом весной, в этом году, то буду вам благодарен, если вы поделитесь со своими друзьями этом видео. Ну а на этом все. До встречи на канале. Пока.